Всем привет-привет! С вами снова у нас связи Мила Колоколова. Я очень рада вас приветствовать и рада, что мое видео про доходный автомобиль, про то, как он стал не совсем доходным, вызвало такой интерес, потому что действительно в инвестициях надо быть готовым ко всему, в том числе и к тому, что доходная стратегия в какой-то момент может стать расходной, и дела пойдут совсем не по плану. Поэтому сегодняшнее видео о том, как я потеряла деньги на острове Бали, думаю, что вам будет тоже очень актуально. Но прежде чем перейти к его просмотру, обязательно скачайте себе PDF-планер, который я специально сделала для вашего финансового благополучия. Это основа основ, это база, это те знания, которые нужны абсолютно каждому человеку, и они пригодятся независимо от того, где вы живете, кем работаете, сколько вам лет. Потому что это базовая финансовая грамотность, которая позволяет быть уверенным в завтрашнем дне. Сделайте это прямо сейчас. В феврале прошлого года мы в очередной раз вместе с семьей были на острове Бали. Это мой любимый, один из любимых островов, потому что здесь у нас стояла церемония бракосочетания с моим супругом. И сюда же мы приехали в прошлом году всем семейством, уже с двумя детьми. Всем привет с острова Бали. Вот в таком прекрасном месте мы живем <смех> питаемся С бананами, арбузом, дыней, виноградом, папайей и ананасом. Вы что больше любите? Я, например, люблю ананасы. Вот она, моя красавица, вилла. Мы нашли эту виллу специально для себя, чтобы в ней пожить, погостить, чтобы понаслаждаться отдыхом. Здесь шикарные апартаменты, здесь огромные три спальни, три санузла. Здесь все-все-все-все-все условия для того, чтобы классно жилось. Посмотрите, какой бассейн лежаки, зонтики, здесь горничная, садовник, террасы огромные, шикарные, здоровенная вилла, несколько сотен квадратных метров. И нам казалось, на тот момент, когда мы арендовали эту виллу, в долгосрочную аренду, нам казалось, что ну, абсолютно каждому человеку понравится отдыхать здесь. Но по итогу, по прошествии года, получилась обратная совершенно ситуация. То есть, вместо того, чтобы заработать деньги, я их потеряла. Итого, мои потери составили больше 2 миллионов рублей за этот год. Вы можете себе представить. Это очень неожиданно и просто было для меня, конечно, каким-то таким не очень приятным сюрпризом. Расскажу вам все по порядку, как развивались события. Виллу я сняла на год с договором, что могу сдавать ее посуточно. Все просчитала, давала тестовые объявления на букинге, на Airbnb, спрос был отличный, все было хорошо. Но я не ушла нескольких моментов, а именно, что на Бали есть сезонность, то есть есть сезоны, когда люди активнее приезжают, есть сезоны, когда люди вообще не приезжают или туристов очень-очень мало. Второе и самое главное, чего я не учла, это огромные расходы по воде, электричеству, обслуживанию и так далее. Кондиционеры работают постоянно, вода в бассейне наполняется постоянно, свет работает постоянно, и здесь огромные просто счета, которые я вынуждена была платить ежемесячно. Чтобы вы понимали, я могла заработать, допустим, от визитов туристов, а они в среднем жили 10-15 дней в месяц, тысячу полторы тысячи долларов а мой расходник составлял 2000 долларов или 3000 долларов плюс ломали зонтики у бассейна надо было чинить газеба, надо было менять лежаки и так далее то есть все это делалось за мой счет как арендатора в итоге вилла вместо доходной стала очень и очень даже расходной и вместо того чтобы заработать на ней я потеряла очень большие деньги но этот опыт меня также научил еще тому, что когда ты инвестируешь какой-то проект, не суди по себе. Не надо искать в качестве инвестиционного объекта тот объект, в котором бы ты жил сам. Не надо мерить по себе, потому что если нам было уютно и комфортно в трехспальной вилле, это не означает, что она будет также классно и здорово сдаваться. И следующий вывод, который я сделал, это то, что... Если ты хочешь иметь долларовую доходность, за которой я как раз погналась, то нужно перед этим изучить рынок именно с точки зрения туристического потока, с точки зрения ликвидности, что востребовано на этом рынке, а не так, что просто я хочу, взяла вот эту виллу, потому что она мне понравилась, хотя на ее поиски мы потратили практически месяц. То есть за этот месяц можно было спокойно отдыхать, ничем не заниматься и сэкономить вот эти вот потерянные деньги, потерянное время. Плюс я поняла, что если ты хочешь иметь доход от недвижимости, от каких-то проектов в другой стране, то тебе там надо либо жить, либо иметь очень надежных людей, которых ты хорошо знаешь, которые будут твоими представителями, чтобы все контролировать досконально и чтобы можно было поменять ситуацию в любой момент, а не так, как у нас, что что-то произошло, что-то пошло не так, но мы в России, я не могу прилететь, я не могу ничего поменять, я не могу поговорить с хозяином и так далее. Поэтому вот здесь вот много таких нюансов, казалось бы, не очень важных, Но по факту эти вещи очень-очень сильно повлияли на конечный результат Поэтому учитесь на моих ошибках, не совершайте свои Но при этом не бойтесь инвестировать, не бойтесь делать свои шаги Не бойтесь получать свой опыт И пусть негативного опыта у вас будет немного Всем желаю удачи, успехов, до встречи в следующих видео Напишите в комментариях, как вам понравился сегодняшний выпуск